Привет всем, кто смотрит это видео по субнаутике. Да, я все еще играю в нее. Может быть, мои репреки повторяются слишком. Ну да и ладно. У нас ночь на дворе. И основная цель этой серии, по крайней мере, я себе ее такую поставил, это, пожалуй, собрать серебра, но при этом не умереть с голода или с жажды. Да, поэтому мы будем часто сходить собирать рыбок, воду делать из рыб пузырей, собирать рыб на еду также, в немалом количестве, но при этом охотиться на серебро, на серебряную руду. Ведь она мне нужна, так как я хочу уже сделать все таки себе изготовитель в базе. Раз я за литием, пока что не могу Пойти, ведь он очень далеко И точно неизвестно Где эта локация будет Находиться По Будем улучшать Нашу базу, только так Без укрепления И Что? И игра как-то подтупливает сильно очень сильно. Почему я не могу взять Пескуна? Что это такое? А? Игра. Так, ладно. Будем считать, что пескуна здесь нет. Если такой оригинальный способ хранить еду, то я только за как бы. Зачем мне так хранить еду? Странно. Так, ладно, посмотрим, что мне в инструментах пригодится. В инструментах, что мне может пригодиться. Так, я хочу попробовать вот это переработать. Зачем мне столько? И, наверное, я возьму фонарик, возьму сварку. Да и тушитель с сигнальными ракетами я тоже перенесу на базу. Пускай лучше там. Пускай все лучше там лежит, да. Намного удобнее. Так, извиняемся. Вот так вот. И идем мы на поиски. Фонарик. Прикольно. О, рыба. Пузырь. Интересно, я так могу ослеплять хищников? Нет? Вряд ли. Вряд ли. М может быть скорее приманивать их. Наоборот. Но надеюсь, что ослеплять я могу их. что вряд ли реально вряд ли так намного прикольнее плавать с фонариком Ух ты! может быть здесь серебро Нет. здесь всего лишь титан так и нам надо подниматься за кислородом А еще я потерял маяк. Вот он. Я и вправду так оп, что-то затупил. Не вижу маяк. Куда плыть? Но я его нашел. Все спокойно, все хорошо. Сталкеры меня пока не трогают. Ключевое слово пока не трогают. Так, заходим. Приветствую тебя, база. Давай мы попробуем. Ой, впрямь Можно. Посмотрим, сколько энергии нам это даст. У нас сейчас 10. Запомнили. 10 энергии. И, и нереально лагает кое вот что. Прям ужасно сильно лагает. Сига сигнальные ракеты сюда. Сварочный аппарат. Я пока не знаю. Можно, можно попробовать даже использовать его. Фонарик уже не нужен. Сварочный аппарат. Могу ли я использовать на базе? если только снаружи и кажись нет не могу ну, или это снаружи укрепляется в итоге или нет не знаю ладно сварочный аппарат пока нам тоже не нужен мы его убираем сюда я бы хотел посмотреть из чего в каком количестве пухты это что-то новое опорная структура структура опорная опора опорная туплю ладно структурная опора может остановить поток воды плюс 2 пк прочности корпуса Извиняюсь. прочности корпуса так нужна резина и 4 титана а у меня есть здесь резина а у меня есть здесь резина и еще два титана Выберемся наружу и сделаем мы тогда эту переработку. Я не знаю, куда она ставится. Я не знаю, что она делает. Или она изнутри. Наверное, она изнутри. Так. Посмотрим. Эм. Странно, но я не понимаю, куда она ставится. Что это такое? Как? Где она ставится? Ну-ка. Нет, ну может останов... остановить поток воды. Нет, наверное, все-таки на улице. Только ставится она где? Подскажи мне. Игра. Ну хватит. Пожалуйста, подскажи, а? Да, ладно. Видимо, она... Заставляет меня самому думать, куда и где это ставится. Я не знаю, что за вертикальный соединитель. А, -а, -а, а нет, я знаю, что за вертикальный соединитель. Это коридор, но вверх. Да. Лития нет. Ну вот нет лития. Вот был бы литий. Был бы литий. Мне только его и не хватает же. Ах. Игра, не лагай. Ты же умная игра. Ну, или... Или да. Нет, умная игра. Не спорим. Игра очень умная. Ну, вот здесь поставить фундамент? Нет, ладно. Забрасим. О! Так. Эта гадость мне напомнила... Набор не Сталкер мне, во-первых, напомнил про кислород, во-вторых, поранил меня. Ну и у меня все-таки есть аптечка здесь предусмотрительный да в отличие от некоторых сталкеров я все-таки запаса себе как бы ну взял получается опять слово забыл аптечку аптечку да кварц не хватает да? здесь ничего нет кварца не хватает надо посмотреть есть ли у меня здесь кварц есть здесь кварц я хочу сделать на стенный шкафчик где бы мне его. И хочу вот прям вот здесь вот их разместить. Несколько штук. Вот так вот один. Вот да, вот здесь вот будет один. О. Шкафчик. Прям подписан даже. Клево. И... Ой, не туда опять зашел. И... Два. Вот этот. Еще лежат два. И вот здесь вот еще один. Надо выровнять их. Вот так. Вроде все. Да. Все. У нас есть два шкафчика. И коммуникаторный передатчик. Мы молодцы. Мы сделали это. А теперь я бы хотел посмотреть чертежи. Мотылек я не могу сделать, я не знаю, что это за предмет для меня, это он неизвестен. Я хотел серебро собирать. но это да. Две батареи, силиконовая резина. Энергоячейка. Сделать бы ее. Сделать бы ее. Но да, не могу сейчас я. Убираем строитель и идем на поиски серебра. Не забываем про воду и пищу она очень важна для нас так опять меня поранил сталкер это что сборщик транспорта не нужен здесь неизвестно что здесь тоже ничего нету ничего ничего аккуратней сталкеры пожалуйста я не вижу ножа но он есть <смех> да ножа нет но при этом его. а ножа нет и вправду ножа уже нет нож у нас куда-то подевался пожалуйста игра не зависай. и как назло я нашел медь ладно медь медь нам не нужно Сейчас на данном этапе медь нам не нужна. Да-да. Да. Помню, я помню, я все помню насчет кислорода. Ох, ну что закончился. Надо идти делать новый нож. Для этого мне нужен изготовитель. и еще что-то. Я не помню, по-моему, резина или нет. Я не помню точно, что мне нужно. Так, по пути бы еще успеть рыбу пузы взять. Но ее, кажется, здесь нету. Ну была одна, вернее, рядом, прям вот перед носом почти моим пролетела, проплыла, проплыла, но это не то. Так. изготовитель все сломан ясно да так нет здесь инструменты нож силиконовая резина и титан ладно делаем делаем себе нож новый третий нож уже катушка дайвера надо сделать. А то ч мы. Как плохи. И где мой нож? Игра, ты издеваешься. Где мой нож? Фак. Фак вообще, где? Где мой нож, э! Почему. Почему игра. Ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф. Игра! Пожалуйста. Не беси меня! Что ты делаешь вообще? Я не пойму. Генератор течения можно сделать. Но зачем мне он? Не зачем, правильно. Так, это сделано. Вот это нужно сделать. Изготавливать транспорт сырья. Титановый слиток и имеется. Смазка сделаем. Энерго ячейка слишком, слишком, слишком сложно. Кислотные грибы нужно. Ладно, окей пошли за кислотными грибами четыре штуки чтобы сделать две батареи берем лишь большие кислотные грибы чтобы маленькие росли пускай себя растут три четыре медь у нас есть довольно много меди да я даже не знаю сколько именно штук меди у нас имеется делаем батарею у нас даже, по-моему, в кармане... Нет, в кармане у нас одна. В кармане у нас одна медь была. Теперь снова одна медь в кармане. <с guru> Силиконовой резины мы не имеем. Да. Поэтому сейчас мы пойдем не только за... ...серебром, но и за... ...образцами водорослей и смазкой и силиконовой резиной а вернее все это нужно грозди водорослей для этого всего нужно так все это неинтересно все это неинтересно так. так источник титана меди ладно все игнор игнорим эту вещь открываем забираем и нам нужно по пути все-таки словить рыбу пузырь уже 25 процентов воды это достаточно мало хотя какой достаточно мало это ужасно мало. все это ужасно мало. надо ловить рыбу пузырь надо брать грозди водорослей надо убивать сталкеров сталкеров надо убивать хотя бы одного сталкера убить еще ни одного сталкера не убил. Кто-нибудь вообще сталкеров убивал? Они вообще убиваются? Или это бессмертные существа такие? Хотя нет. Они тоже должны быть смертные. Как они могут быть бессмертными? Да не тут именно что никак. Не водоросли. Раз, два, три, четыре, пять. Пять образцов водорослей. Игра, ну перестань зависать. Ну вот что ты делаешь, а? Чё ты делаешь? Я не пойму. Ты вообще сумасшедшая игра. Соберем неизвестный нам пока что ящик. Биореактор. Биореактор. Вы понимаете? Это биореактор. Так? Кислород. Опять забыл. Опять забыл. Ой. Давай сюда кислород мы взяли снова и идем собирать грозди водорослей аккуратно аккуратно, аккуратно. гад еще одно такое я умру свинец игра успокойся хватит Хватит виснуть. Инвентарь полон. Ё-моё. Вы понимаете, инвентарь полон. А, я ее выбросил, да? Нет, нам нужно ее съесть. Так. Э -э, блин, а где здесь только что был? Здесь только что был... Здесь только что была медь. Игра обманывает меня. Просто по кому так... Ох... С каждой секундой она меня больше выносит просто вот своей вот этой вот тупостью даже, нереалистичностью. Куда делся мой добытый металл? Я всего лишь на несколько секунд открыл инвентарь, съел аптечку... Ладно, я ее сначала выбросил, потом поднял, съел. Хорошо, минута. Окей, заняла это все минуту. Куда мой металл исчез? А рыб вокруг нее было. Нее было. Не было рыб вокруг. Не было никого. Это вот как? Вот. Вода взята. А, вода взята. Ну вот что это такое вообще? Ой. Ладно, катушка дайвера. У нее опять же... Годства? Ты... По посмотрите, просто... Vital да, надо еще по одной рыбе. Что -то той, что этой. И у меня кажись, не хватает на смазку. Нет, хватает. Хватает на смазку. У меня, видимо, как раз три грозди. Нет, у меня еще одна гроздь даже есть. Гроздь семян Слей. Так, росли Попробуем катушку. Устанавливает танкеры в назначенных точках и раскручивается, когда вы что-то исследуете. Типа... Типа маяк, я не пойму, что ли. Это как маяк, только не маяк. Что это такое? Как работает? Объясняй игра. Хотя ладно, можешь не объяснять. Мы сейчас сами попробуем. Сами все попробуем. Давай, Дим. Ты где-нибудь здесь, прямо попробуем. Ой. Пускай будет здесь. Да, это такой путеводный... Ясно. Это просто понять, откуда мы пришли. Честно говоря, не очень полезная вещь для меня на данном этапе развития. Ведь я пока что сильно так не ухожу за исследовательскими стадиями. Ага, стадиями. Я не ухожу исследовать мир. В принципе, это пока что не так важно для меня. Я и сейчас справляюсь, вот так. И сейчас справляюсь еще. А вот здесь, здесь бы мне пригодился бы фонарь. Я сглупил, что я его оставил на базе. Так, куда, куда мне пойти? как же все сложно. Ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту. О, известьняк, серебро, титан, титан, достал титан, надоел мне титан, на, да, иел мне ваш титан, титан. Где там Титан? Ай-яй-яй, рядом, рядом, рядом. Сволочек. Задел. Он меня укусил. Он меня укусил. Не. Мне нужно серебро. Очень нужно серебро. Кажется, я сейчас быстро себе делаю просто вот этот автомобиль. Ого! 94 энергии! Офигеть! Это же много. Да, это очень много. Так, я не знаю, что сюда убираем. Наверное, катушку сюда убираем. Семена возьмем, фонарь. Фонарь возьмем. Резина здесь еще есть. Наверное, возьмем тоже резину. Остальное. Свернное... сюда остальное оставляем здесь и идем дальше так пулей просто сейчас к себе пулей давай ты быстро у тебя ласты есть ты намного быстрее должен был плавать с ластами но ты по-моему вообще не быстрее плаваешь с ластами И если не ошибаюсь, вот так ты плывешь быстрее. С чем это связано, я не понимаю. Вроде бы как бы. Все равно ты наполовину в воде. Да, да, да, знаю. Знаю, что у меня Dehydration Detected. Берем воду. Делаем воду. Взитан. Рыбу у меня нету никакой приготовить. Энергоячейку я могу сделать уже. Ого, она огромная. Ого! Жесть, она огромная. Это, это что-то с чем-то просто. Я бы хотел заменить. Ну ладно. Так, и хочу сделать. Так, титановый слиток. А здесь мне не хватает медной проволоки. Блин, глайдер тоже нужен, ну ладно. Сначала делаем переносной сборщик транспорта. Ой, какой он. Странный. И игра опять виснет. Вау. Вот это. Вот это прям что-то с чем-то. И.. Что это? Что, что мы сделали? Как он, как он? Ну-ка, покажи, покажи игра, игра, пожалуйста, мне. ага. Так воды у меня нету. Так, где? Вот Vital ого какая вал какая фвал не игра ну. а, -а, -а. А, а а ясно Прикольно. <смех> да. Прикольно, ну ладно. Пусть будет здесь, рядышком. Мотылька у меня нет. Я почитаю, наверное, где найти тогда. Этот чертеж. И я думаю, на этом тогда закончим серию. В следующей серии я снова поем, снова попью, снова поем. Уже прочитав, где найти мотелек, я думаю, мы сделаем глайдер и будем пытаться искать все это. А так всем спасибо за просмотр и поставьте лайк. Я думаю, это того стоило.